Друзья, всем привет! В этом видеоролике я покажу вам 5 очень полезных устройств, которые можно сделать своими руками. И для первого нашего устройства нам понадобятся остатки конденсационной трубы диаметром 50 миллиметров. Друзья, данное устройство очень хорошо подходит для хранения электродов. Смотрите, у нас получился такой компактный мобильный тубус, в который мы можем закладывать наши электроды. Там сзади откручивается крышечка. А сверху здесь вот этот поворотный механизм. То есть мы сводим, и у нас вот открывается отверстие, в которое мы можем их высыпать. Плюс этого устройства то, что... Если даже мы будем работать на улице и оставим а, где-то на улице и пойдет дождь, то наши, за наши труды ну, не стоит волноваться, потому что они всегда будут сухие и всегда готовы к работе. Ну что ж, друзья, первое устройство готово. И мы плавненько переходим ко второму устройству, для которого нам понадобятся старые отработанные спицы от велосипеда. Данное устройство служит для того, чтобы мы могли скопировать всякие сложные углы, которые мы не можем каким-то другим путем сделать, и в дальнейшем перенести их на нашу поверхность, которую надо вырезать. Ну, Допустим, этот инструмент пригодится для тех, кто делает плитку, и надо обойти какие-нибудь трубы или какие выступы такие нестандартные. То есть, эта штука реально выручит, она реально поможет. И я сейчас вам демонстрирую, как она работает. То есть, вот этот выступ тисков я обвел и вырезал. И вот смотрите, как идеально все подходит. Для третьего устройства, друзья, нам понадобятся заглушки от 110 трубы. Цена такой до заглушки в магазине 9 рублей. Ну что ж, смотрим. Данное приспособление очень удобно для хранения саморезов, винтиков, гаечек. Смотрите, у нее есть такие функции, как поворотная, поворотная чашка, то есть мы можем всегда прислонить ее к стене, и она не будет выпирать и нам мешать. Если нам надо что-то взять, мы просто выдвигаем, поворачиваем. Также есть поворотная функция, мы видим, что мы можем высыпать, допустим, саморезы. Данное устройство считаю рабочим и удобным. Я думаю, у многих после ремонта или строительства остались куски полипропиленовых труб и заглушек, стыковочных муфт. И сейчас я покажу вам, друзья, простую и практичную вещь из данного материала. Данная приспособа служит для хранения острых каких-то инструментов, таких как отвертки, стамески. У меня в данном случае здесь будут храниться стамески. Для чего вы скажете делать такую штуку, если можно, допустим, просто просверлить в деревяшке и туда это все пихнуть? Но я вам скажу, что, во-первых, лезвие защищено, и если я там где-то буду снизу что-то делать, соответственно, пораниться я уже не смогу. И они вот... Очень хорошо в этих стыковочных муфтах сидят, их не двигается ни вправо, ни влево. Ну и смотрится, конечно, более интересно, чем просто отверстие в столешнице или в вашем столе. Ну и напоследок, друзья, если вам надо сажать картошку, а копать лопатой не хочется, можно всегда приварить диск от болгарки к обычной железяке и сделать такой мини-бур, которым вы сможете легко копать такие вот лунки под картошку. Ну, а на сегодня у меня все. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Пока!